свой самый счастливый момент жизни я буду помнить всегда. И никакому всемогущему ластику времени не под силу стереть из моей памяти даже одной минуты того дня. В мою жизнь постучалось великое счастье твоей доченькой, маленькой детской ручонкой. В этот день ты появилась на свет. Сейчас ты уже взрослая и с тех пор прошло немало лет, однако краски того дня все такие же яркие и душу, как и тогда, переполняют невероятная радость и нежность. Поздравляю тебя, моя любимая доченька, с днем рождения! Больше всего на свете мне хочется, чтобы ты стала самодостаточным человеком и чувствовала себя абсолютно счастливой. Стремись к этому. Наполняй свою жизнь радостью и любовью. Выключи автопилот и смакуй каждый свой день. Словно это дорогое вино, которое пьют не залпом, а по маленькому глоточку, чтобы насладиться и ощутить весь богатый букет, присущий напитку. Только тогда, Приходит ощущение полноты жизни и понимание ее смысла. Желаю тебе идти по жизненному пути с легким сердцем и не копить в себе разный ненужный хлам, состоящий из обид, зависти и прочего негатива. Учись прощать. Помни, что прощение – это привилегия сильного духом человека. Пусть тебя согревает семейный очаг и окружают любящие, понимающие люди. Удача никогда не отворачивается, здоровье не подводит, оптимизм не покидает. Пусть вера в себя крепнет с каждым днем, а надежда станет путеводной звездой, ярко светящей при любой погоде и при любых жизненных обстоятельствах. Пусть, доченька, твои глаза излучают свет добра, радости, любви и счастья, чтобы в них, как в теплое ласковое море, всегда хотелось окунуться. Люблю тебя, моя милая, горжусь, и неустанно благодарю судьбу за то, что ты пришла в мою жизнь. С днем рождения тебя, моя дорогая доченька!